Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы попали на мой канал Диана Кувшинова. Сегодня праздник, День Защитника Отечества. Да, мы решили как-нибудь подместить этот праздник немножечко. Э, и решили сегодня поужинать так весьма необычно. Мы, конечно, обычно не едим такую неполезную еду, но мы как бы и не собирались забрать какие-то суши, пиццу. Решили взять обычный шашлычок. Вот, идем сейчас в кафешке разные, будем смотреть, где будет всё, шашлык. Я вот, кстати, люблю куриный шашлык. Конечно, он хотя бы и не очень вкусный, практически безвкусный. Но я его ем с кетчуком, потому что другие шашлыки, там, допустим, свинины и так далее. Они у меня во рту вообще не жуются. Этот вот жир вот этот. все я их как жвачку доживала и выглянула. Как бы это мне очень нравится. Поэтому я обычно ем куриные шашлыки с кетчупом Ну и в принципе ничего тут не полезного нету. Вот. Вот так вот. Да, сегодня мы никуда днем не ходили. Все немножко приболели. Неважно, себя чувствуем. Погода у нас. Сырая. Он на земле лужи, снег тает, шел дождик. На салют мы тоже не поехали. Но ничего. Страшного. Ничего страшного. Да. Зато решили устроить себе праздничный ужин. Сейчас идем с Дианой в кафе, возьмем что-нибудь вкусненькое на вынос вроде шашлыка и посмотрим, что еще. По пути зашли в дочке сыночки хотим посмотреть на стольные игры. Раз уже гуляем и погода неважная, надо чем-то дома заняться. Даже не знаю, вот такой вот верблюд у нас есть, и, и тоже. иммажинариум и тоже такой у нас есть. Сейчас что-нибудь поищем. Вот торт в лицо, я не знаю. Мне кажется, ну, как-то... Ну, мне кажется, и не очень приятно в такую <с играть. станьте типа ты сливки, там ложку какую-то наливаешь там. И, в общем, там... там крутишь, в общем, тебе там выпадает сколько раз покрутить. Ты крутишь, крутишь. И если у тебя там было два раза, ты крутишь два раза. В общем, в какой-то момент она может себя в лицо зарядить. Ну, я скажу, не очень приятно. Да. А вот ковер Алладина, это что? Вот это я не знаю. В общем, сейчас будем еще рассматривать. Да. Это для малышей уже совсем. А Еще там одну игру какую-то хотели. Ну, тут там? Лови усы. Смотри, какая. Свои усы не пропусти. Лови скорее, не тормози. Щедрый повар какой-то. Сейчас почитаем. В чем там суть игры? В чем смысл? копилка. Ну, это копилка. Зашли в кафе. Сидим, <сидаем> ожидаем наш заказ. Заказали мы рыбную тарелку, несколько порций куриных крыльев. Дома у нас, в принципе, есть и пицца, и пироженки. Поэтому, я думаю, вечер будет вкусным. <сидаем> Ты уже находилась? Да? Нагулялась? Диана немножко прибаливает. Мне сегодня горлышко болело, поэтому такое состояние сонное. Диана? А в кафе, интересно, еще тоже вроде бы конец февраля, 23 да? А новогоднюю атрибутику еще не убрали. Интересно, к 8 марта уберут. Смотрите. Да, новогодние елочка стоит. Мишура. Как Никак, это стол не для того, чтобы туда сесть. А это стол не чтобы сидеть. Это у них там просто видишь. Дополнительные бокалы стоят. Цветочки. Да, но сегодня же праздник, все отмечают, поэтому много людей. Представляю, сколько будет на 8 марта. На 8 марта я думаю, да, еще больше будет. А еще у кого-то скоро будет день рождения. Не скоро, только в мае. Мне нравится, как у Маши. Поп-глазками только в мае, это так кажется на самом деле сейчас пролетит март, апрель и все и выжимаем и не знаю, не знаю Диане очень хочется телефон новый. Вот мы раздумываем. Диане ну, мне больше нравится Samsung. Я как-то к ним больше привыкла на Андроиде работать. Ну, мы посмотрели, у новой модели все достаточно большие сами по себе по размеру телефоны. Диане они не очень нравятся. Она склоняется к айфонам. Ну, я не знаю. iPhone, Если только, конечно, какой-нибудь не прям последний модели. Прям никуда кажется, не влезет. Мне Куда-нибудь влезет. А куда тебе его надо, чтобы он влезал? Да я не пойму. просто, мне кажется, намного удобнее с каким-нибудь маленьким. Мини. С маленьким мини удобнее? Ну, не знаю. Тогда тебе вообще какой-нибудь надо. Старинный. Знаешь, как раньше были раскладушки там? Ну, когда-то. В садике. Да, давным-давно. Ну, думаем. Если у кого-то будут какие-то интересные предложения, варианты, советы, кто с чем сталкивался, у каких телефонов какие плюсы, какие минусы, будем очень рады. Обязательно все почитаем, посмотрим и подумаем. Поэтому я тебе говорю, так да кажется, что еще столько времени. А на самом деле время так быстро пролетает. Еще и с подарком, видишь, определиться надо. А как ты отмечать, где хочешь? Думала? Не знаю. А, ну я еще до Сиризова не задумывалась. Не задумывалась? Диана... Я думала, какие я тебе пранки на 1 апреля сделаю. Не надо об этом думать, пожалуйста. Я не знаю, я не очень люблю пранки. Почему-то они все не очень добрые то обязательно или влезть надо куда-то или обсыпать или еще что-то мне все это не очень нравится я так не хочу щетку тебе зубную замороженную замечательно вообще замороженная зубная щетка так еще какие варианты Вы ничего страшного пальцем починишься я под горячую воду ее а, кладу, и она быстро разморозится. Какие еще варианты есть? Рассказывай. Чтобы я уже понимала, к чему мне готовится на 1 апреля. Это я делала на прошлое, 1 апреля. В этот раз я сделала кого-нибудь другое, чтобы мама эти правды признала. Ага, не, не расскажешь мне, да? А помнишь, как это я тебя подгонула? В общем, на бумажке написала. Я болею коронавирусом, я тебя спину прилетел. А, да. Когда только все это начиналось с коронавирусом. Это когда было? Года два назад, да? Мам, я тебе не желала этого, я просто. Диана смешно пошутила, а я на самом деле потом болел коронавирус. Ну да, все, мне кажется, переболели. Уже нет такого человека, кто бы не поболел. Ну, я таких не знаю, во всяком случае. Все и поболели. Меня ты Ой, ну только ты. Я имею в виду из-за взрослых. У нас и я, и бабушка. Все Поболели. Поболели. Поболели. Всяки mm -hmm. ровно, Чего ты так сидишь? Mm -hmm. Что там? Mm -hmm. Что такое? Тогда тебя почему вот такая. На меня? Я его даже не видела, как я его испугала. Я не, знаю. Я, ну, наверное, я сегодня не очень выгляжу, но не до такой я же степени, спрашиваю. чтобы детей пугать. А, а, это да. Вот так вот, золотко. Для Дианы я всегда красивая. Даже когда болею, когда я не накрашу, сниму немытой головой она мне всегда скажет, мама, ты у меня красивая. Кстати, моя мама не снимает свое лицо, потому что она думает, что она не красивая. Нет, я просто не хочу, потому что мы прибаливаем, у меня какое-то начало похоже на коньюти-вид, я сейчас капаю глаза и мне кажется что я такая вся какая-то отекшая, отекшая припухшая поэтому да я не очень хочу сейчас показываться в кадре это что это было Минута ожидания. Тебя портят. Ожидание. А Реальность. <звук> Ладно, скоро уже будет готова. Мы заберем. так пальцем. много людей, поэтому, наверное, так медленно готовить. Точнее, быстро, но надо ну, это, это, это еще не медленно, на самом деле, достаточно быстро. В общем, мы уже забрали всю виду и хотим попрощаться с вами. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы большие молодцы. Поставьте нам обязательно лайк, колокольчик обязательно и подпишитесь на наш канал. Ну, всем пока! Да, ребята, вот мы все забрали. Вот. Пакетища Кажется, вроде все по чуть-чуть, не так много. У Дианы. Игру мы настольную никакую, так и не выбрали. Мы потом вспомнили, что у нас есть дома. Еще многие забытые игры и пазлы. Диана себе выбрала слайм. Покажешь? долго рассматривали всякую там косметику, он так ничего и не а -а -а. выбрали. Ой, красивый какой. А все там с блесточками, да? Сияет, блестит. Не Красиво тебе засыхают. под куртку подходит. Да. Кстати, Диана, куртка на вспышке смотрится вообще. Вся переливается. Ой, а здесь со стразиками вообще класс, это а, фирма Барели, брали как-то чисто случайно по акции, я даже не думала, что она так классно будет смотреться. Нет, Барели вещи обалденные, конечно. Можно сделать капюшон еще длиннее. Да, здесь есть вот такая вот заклепочка, с помощью которой можно увеличить капюшон, чтобы он совсем закрывал личико от ветра. Давай, давай, скорее!